Всем хай! С вами канал Хай Китай. И сегодня у нас очередная спокойечка посылок. Для тех, кто пришел с превьюшки название видео таймкод закреплен в комментарии. Давайте с вами первую. Вот такая она у нас огромная. Звук порежем, ее вот так. у нас пусто, убираем его в сторону, открываем. Тут у нас вот такие вот фары. Сейчас мы их протестируем, как они выглядят. Питаются они, по идее, от 12 вольт. У нас сбоку нарисовано, что подходит для машин, мотоциклов, э, грузовиков, кораблей. Э, ну и все, в принципе. Инструкций никого внутри у нас тут нет. Там стоит за кадром э, у нас блок питания на 12 вольт. Сейчас мы как раз проверим фары. Давайте подальше. Черный к черному. красный к красному Ой, извините скачила правда не пищат не очень приятно так они мощные достаточно прям реально я сейчас наверное досниму распаковку и отдельно покажу вам тест от стенки в стенку мы это посветим им все второе также проверим первый убираем на второй. Вс ⁇ зацепить сейчас. Давайте. Криволад, блин. Вот так. Плюс подключаем, но они реально очень сильно свистят, не понимаю, откуда этот звук. Так, они очень яркие, прям реально мощные. Ну и вот переходим к следующей посылочке. Сейчас выключу блок питания. Упираем, коробку тоже в сторону. Такая у нас достаточно тяжелая посылка. Ставим. В пакетике просто его как обычно отбрасываем в сторону традиционно тут папурочка Это у нас оконцовитель проводов. О, сейчас разберусь, как им пользоваться, и мы его протестируем. Все, я разобрался, нашел такой вот проводочек голубого цвета. Вот сюда он вставляется, берется, зажимается, ну и все. Нужно чуть подальше, чтобы оконцевать так нормально. Ну и все. Честно, это очень удобная штука, если очень много оканцевать провода. Тут такая вот крутилочка, с которой можно подобрать размер провода. Вот мы перебрались повыше, потому что было неудобно показывать посылочку. посылочку. Вот у нас следующая посылка. Давайте немножко откроем. А в посылке раз посылка и два посылка. То есть пакет мы убираем в сторону, отбрасываем. Ой, падает лампа. Держись. Сейчас. Вот все. Давайте откроем сначала вот эту вот. Все. Это такие мощные стадиоды. Вроде бы на 1 ватт. Как обычно, ссылочка у нас будет в описании под видео, вон там внизу. Убираем в сторону. Давайте теперь такую коробочку распакуем. в сторону. Это у нас резисторы. Сейчас стрелке номиналом. Ну, короче, тут их разные. Много разных номиналов. Давайте так покажу. Их, короче, тут до сега всяких разных. Я даже не знаю. Вот, если вам что даст, то бумажечка. Вот она. Сейчас. Сфокусировалась или нет, интересно. Короче, я оставлю, где-то там, там, будет ссылочка на группу ВК в описании, поэтому там заглядывайте туда, и там будет фоточка эта, подчётче. Да, теперь убираем. Как, как бы закрыть тут? Что там тут мешается-то? Интересно, кто не себя понял, в чем-то не так? В чем тут проблема? Я косылапы что-то чуть-чуть. Почему ты не закрываешься? Кто мне скажет? Ну, короче, давайте заберем, я просто уберем ее в сторону. У нас еще такая вот огромная посылка. Вот наконец-то теперь она в кадр влезла. Если бы я камеру оставила, стояла, то ее бы сейчас было бы не видно, нифига. Вот такая у нас посылка. Что это такое, я не представляю. Этого я точно не заказываю. Давайте тогда распакуем. Это вроде бы футболка, я не понимаю, что Чё это такое. А, это юбка. Что? что здесь? Итак, я не понимаю, юбку я не заказывала. Как она здесь оказалась? ссылочки вернемся. Ну, как мы видим, она точно из Китая, потому что имя отправителя Чен Ютоу какой-то. Откуда именно правда, я не знаю. Я этого точно не заказывал. Прикольно, халярная юбка. Это почему бы и нет? Ну что, как? как так? Как это происходит вообще? Я не понимаю. В итоге вот эта вот юбка... Ой, сарафан, извините уж. Приехала ко мне из Китая. Но там, Мы тоже выяснили. Зайдя в приложение, где посылка, там все свои посылки вбил просто. И это, кстати, не реклама. Я увидел, что Почта России дает дополнительный трек номер. Перейдя по нему, у меня высветилось, что это был вот этот вот инструмент. Только почему он пришел раньше, чем вот это вот. И это как тут оказалось, не понимаю вообще. Сейчас пойду на Алиэкспресс, буду там разбираться. Я вообще не понимаю. Ну, зато весело, почему бы и нет? Вот у нас есть потолок, тут даже цвет включен. Смотрите, я направляю лампу, как ярко она светит. Сразу говорю, что на кадрах лампа кажется менее яркой и более синей. И сильнее мерцает. Но так, нифига. Я решила покрасить идет поближе. Так он выглядит. Тут у нее теплоотвод. Такой вот. Давайте сравним со спичечным коробком сейчас. Короче, вот коробок, вот идет он небольшой. Вот. Ну и все, пока. А еще методом колхоза мы сейчас проверим его. У нас есть две батарейки в полтора вольта. Вот этот минус, этот плюс, так ставим. И сюда стадиот. Вот. Он работает. Ну и вот колхоз века короче сейчас также за кадром проверю все остальные а теперь к теме из названия что же делать если пришла не та посылка например вы заказали часы а пришел сарафан да именно встал на ноги и пришел ладно а если серьезно приехал в моем случае приехали две посылки с одним трек-номером. Но это же нереально, чтобы было две посылки с одним трек-номером. Да, тавтология, но зато понятно. Возвращаясь к первому случаю, вам нужно зайти на Алиэкспресс, перейти к заказу, нажать кнопочку «Открыть спор». Если вы с продавцом не найдете решение проблемы, то в спор вступит Алиэкспресс и, скорее всего, вернет вам деньги, потому что товар не соответствует описанию. Видео подходит к концу. Я надеюсь на вашу поддержку. Поставьте лайк и жмите на ту красную кнопку, чтобы она стала серой. С вами был канал Харки Тайт. До скорых встреч. Пока-пока.